в деревне я делала видео плюсы и минусы жизни в деревне и отвечал на эти вопросы мой сосед сансаныч его дочь ирина и под видео появился комментарий подписчика а нет ли у вас такой возможности купить домик здесь на вашей улице заречной я, конечно, обратился с этим вопросом к Сансановичу. Он житель с большим стажем, местный. И он мне ответил на этот вопрос. Так что давайте послушаем, что он сказал. Я думаю, это будет интересно. Улица наша речная, как вот. А это самый первый участок. Отсюда начинается. Это участок пустует у нас вот. Пустует давно, с первых времен. Хозяева как или потерялись, или что-то, ну так, это... Наша улица очень дружная. Мы с соседями очень-очень-очень дружно живем. И тут пропадает участок. Тоже хотим, чтобы был Сосед хороший. Участок хороший. Есть и все, поможем, кто желающий есть. Я не рекламирую, что продать участок-то. Нет, нет, нет, не думайте. Жду соседа. Нет. Просто жду я соседа хорошего тоже. Чтоб можно было помочь ему. Он, чтоб нам помогал, посидеть, погулять. Все. Стоп. Все было хорошо у нас. Полная улица была. Газ рядом, вода рядом, дорога. Тут, конечно, 10 метров дороги не хватает, конечно, это ерунда, это можно сделать, поправимое дело. Так что, желающие, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я очень, даже буду очень рад, поможем всей улицей. Вот Сейчас еще один сосед так, у меня. Сансан, -Сан, у меня что пила не работает, пойдем посмотрим. Обязательно. Какие проблемы у нас? Не только пиво. Вертолет отремонтируем. Все будет у нас. Вот так вы живете. Приезжайте к нам. Приходите. На Заречную, приезжайте на Заречную. Приезжайте на Заречную.